Приветствую, друзья! Сегодня у нас интересный разбор. Это не планировка, это целая концепция, дизайн концепции интерьера. Сейчас мы тоже с ней посмотрим. И Это видео оно будет с сопроводительным письмом. Добрый день, Станислав. Разберите, пожалуйста, мою работу. Эскиз-концепция коллаж-мини-проект не сформулировал для себя. Заказчику представила услугу как конструктор, Консультация с пояснением еще не отправила, отражены все вопросы, которые будут у заказчика: кафель, покраска, мебель, двери, освещение вот в такой визуальной быстрой подаче. Как вам подобная подача, сколько она должна стоить? И давайте посмотрим, собственно, что у нас здесь за подача. Да, что мы тут можем изучить и какие у нас есть вопросы, замечания, рекомендации. Ну, во-первых, мы видим здесь некий коллаж, да, который показывает, ну, самое главное, здесь есть планировка, которую можно смотреть, обсуждать, это очень хорошо. И дополнительно к этому у нас есть некий подбор да, по комнатам. Ну, давайте так, начну с того, что есть люди, которые понимают примерно так, то есть, которые понимают, что нужно купить некие предметы мебели и расставить их по предлагаемым дизайнерам решением по планировке это в принципе достаточно но тут можно сказать что дизайн он будет как бы такой уже больше мебельный то есть купили мебель покрасили какую-то стену и поставили то есть это да мы так не работаем то есть я лично бы такой дизайн никогда не заказал, потому что я бы заказал все-таки какие-то больше дизайнерские решения интересные, да, не просто оставить мебель, ну, просто по там, углам, да, и покрасить каким-то цветом. Я бы заказывал просто какую-то более единую концепцию, какое-то более единое решение. Я бы хотел посмотреть именно визуализацию. Для меня вот в таком формате, да, с каким-то визуализацией уже было бы лучше, четче, и понятнее. Но я точно знаю, что есть люди, которые так понимают, которые... Именно так вот работать с дизайнерами – это отличная подача для некоторых дизайнеров, для кого клиенты, примерно, как правило, это эконом и эконом плюс формата, да, которых нет денег на визуализацию, либо они не заказывают, но которые тоже хотят увидеть, посмотреть, там, примерно, как будет выглядеть их помещение, и, в принципе, им окей. То есть они видят, что тут какой-то будет кровать, да, как, какая-то здесь будет мебель примерно такая, да, может быть, она уже конкретно даже выбрана. Здесь э, шторы, почему-то шторы закрывают, там, гардероб, там, какая-то вот эта история. Ну, меня бы напр напрягло каждая идея, то есть, что за зеркало, то есть почему оно такое почему здесь вместо того, чтобы сделать нормальный встроенный гардероб, здесь какая-то такая история просто как бы вырезана из магазина. То есть да, дизайнер может сказать, что это как бы некий образ, но для меня вот это не очень конкретно, то есть для меня лично. да, Если клиент это покупает, то хорошо, это вот мое отношение а, к подобным форматам. Я бы если делал, ну и плюс для дизайнера тоже это непонятно на самом деле, Но вот вы сделали, а да, клиент потом сказал, я не так думал, или это не вместилось. То есть, как вы потом будете доказывать, хотя бы по 3D там видно, что у вас все помещается, что все на своем месте, а здесь просто комбинация неких элементов, которые на самом деле с тем что получится не имеет ничего общего. То есть это некий как бы визуальный такое вот успокоение, да, на самом деле оно ну, не сильно будет похоже да, на то, что будет похоже и я бы сделал на самом деле все-таки визуализацию, да, не такие уж они дорогие, все будет нормально если их сделать, ну то же самое, да, то есть как идею, как образ можно принять, но на самом деле вот такое референс, который здесь представлен, можно найти просто в pinterest, то есть не обязательно делать коллажи из разных элементов, да, почему эта плитка, например, да? почему именно вот это, да? почему там ну не другая. много вопросов, да, почему вот этот рисунок почему вот это рисунок с этой плиткой, ну и так далее. То есть можно найти такую же картинку в Пинтересте, то есть мы вот как работаем, мы больше подбираем, например, какие-то готовые референсы, от них отталкиваемся и уже придумываем все равно наше решение. Здесь получается история с коллажом, которая комбинируется и показывается клиенту, как это будет. Ну, наверное, да, то есть если этот клиент принимает и использовать можно, то окей. Мне тяжело так воспринимать, ну, то есть я вижу просто набор каких-то для себя изображений, которые были взяты из ну, различных источников, которые так или иначе там, соединены там, между собой какими-то общими цветовыми палитрами, да, то, что вот пол здесь одинаковый, здесь почему-то ну, покраска разная, и вот оно представлено, что вот давайте так, может быть и так, да, то есть деревянный дом, в принципе, может быть и так, и, в общем-то, да, в общем-то, по-хорошему, там, для эконом – дизайна может так быть. Мы просто так не работаем, и я бы лично такой дизайн не заказывал и не принимал. Но я точно знаю, что есть люди, которые так работают. Хорошо, это вот мое мнение, потому что я вижу, если вы это можете продавать, то продавайте, если за это вы умеете отвечать отвечаете, соответственно, отвечайте, все отлично, я вот только за любую движуху, да, то есть клиенты должны быть разные, дизайнеры должны быть разные, если это работает, то отлично. Хорошо, давайте теперь посмотрим по планировке, да, какие тут основные какие-то вещи. Да. Первое, пытаемся найти вход. Где вход? Наверное, вот здесь. Вот он тамбур показан, то есть мы входим в тамбур, здесь хорошо. Ну, сразу же возникает вопрос, почему здесь в тамбуре ничего не используется, то есть такое здесь благодарное место для для того, чтобы разместить... Что-то, да, то есть, например, там какую-то вешалку, либо еще что-то, границы плитки, границы плитки здесь заканчиваются, да, и здесь что идет тогда, непонятно, то есть я бы границы плитки все-таки выносил бы до основного гардероба, чтобы ты зашел полностью, они бы были, ну, учтено, чтобы грязными ногами ты доходишь до гардероба, все туда складываешь и все, то есть такие бы штуки я тоже не делал, но понятно, что тут можно, так как это дом, такой загородный дом, Получается такой деревянный, да, то есть, возможно, вот именно такое решение, как бы оно оправдано, ну, я имею в виду с тем, чтобы повесить. Хорошо, там санузел заходишь, да, тут может быть вариантов нет, но я бы все равно посмотрел, как можно, ну, тут, да, тут деревянный дом накладывает в себя много ограничений, да, поэтому, если тут какие-то коммуникации идут, ты ничего не сделаешь, то, кроме так поставишь сюда санузел и здесь там поставишь сюда раковину, ну, хорошо, может быть и так. Дальше заходим в основную зону гостиную. Здесь в на наколбасили несколько вариантов, то есть такой, такой, такой, раскладной и так далее. Ну хорошо, я буду смотреть пока один вариант. Гостиная, мы смотрим, у нас здесь кресло, диван, хорошо, смотрим сюда, у нас здесь телевизор, ну как бы да, окей. И еще одно кресло, ну да, нормально гостиная может быть. Дальше стол раскладной 6, я бы раскладные не сделал, стол. я вообще не очень долюбливаю разные складные истории. Я бы делал и не трогал бы, то есть если надо на 6 человек, у вас здесь место есть, делать на 6 человек, не парьтесь, ну как бы оставьте как есть. Так, дальше заходим, вот, вот эту зону я бы подумал все-таки как открыть, то есть если есть возможность да, отрубить вот эту тему, тут надо с конструктивом работать и поговорить с архитекторами. Они очень не любят это делать, деревянные дома как-то менять, но всегда можно, практически всегда можно отрезать лишнее, да, если это возможно, лучше это сделать и усилить как-то, зато у вас будет единое пространство. Ну, здесь вроде окей, я бы разместил обязательно под окном не посудомойку, а именно раковину, это было бы, ну, такое, как бы, единое прикольное решение. Хранение продуктов, все остальное окей, барный остров, ну, чуть он так, как бы, мелковат, я бы чуть-чуть побольше сделал, но это как раз можно было бы сделать, если бы, там поменьше здесь сделать, ну, вот, вот эту вот зону. Ну, нормально, да, то есть в целом все нормально, все хорошо, витринный шкаф, тоже, как бы, он не до конца, вот это вот тоже места между около витринного шкафа, он получается какой-то такой отдельный, достоящий да, стоящий. Ну, может быть. Здесь имеет смысл тогда, я думаю, что если делаете встроенный какую-то мебель, может быть, и встройку прям сделать, ну, витрины, может быть, даже дешевле будет. То есть, если есть задача сэкономить, тут я вижу по дизайну, есть задача сэкономить даже на визуализации, да, вот витринный шкаф как бы с боковыми вот этими... Элементами, да, они ни к чему, если он там какой-то будет сделан нормальный, да, то он будет денег стоить. И задние элементы, и боковые. А можно просто сделать витрину, да, вот таким способом. Вот здесь такую витрину, и закрыть ее как бы все пространство. Ну, это один из вариантов, как дополнительно. Так, здесь ну, может быть достроить, да, все-таки, чтобы шкаф не выпирал, и тогда он будет полностью встроен, будет ну, неплохая тема. Дальше. Заходим. Здесь чего у нас? Спальня хорошо. гардероб за шторой. Но я вот не очень понимаю, зачем за шторой. То есть лучше все-таки закрыть его ну, чем-то. Может быть, за шторой, но как бы она пылиться будет там открываться, скрываться. Не знаю, не уверен, что это как бы самое лучшее решение. Может быть, из-за экономии так сделано. Ну, возможно, да. Шкаф, мне кажется, можно спокойненько просто шкаф сделать. И будет окей, открываться и закрываться, нормальная строчка. Ну, если так, то тоже может быть, как я видел на референции, да, вот мы видели с вами, да, как то со шторой, вот такая какая-то идея, ну, может быть и так. Хорошо, это вот, я понимаю, вот та зона. В целом окей. Гардеробная. Так, заходим, здесь у нас гладилочка, в общем-то, все хорошо, за исключением того, что кажется, что вот это пространство, оно меньше 600, и, соответственно, не влезет в нормальные плечики. То есть, надо, конечно, чтобы плечики влезали, ну, иначе... Просто тяжело здесь будет как-то все повесить, и вот то, что вот вы нарисовали, оно не будет соответствовать действительности, это надо проверить, что тут 600. Дальше, детский спортивный уголок, детская двухъярусная кровать, окей, да, шкаф с домиком, детская какая-то такая движуха, ну, да, может быть, гостевая, раздвижной диван, может быть. Санузел, да, тоже, если есть возможность открывать внутрь, что тут у нас, душ, две, два умывальничка. Машинка стиральная, ну, можно, да, да, можно так, хорошо. Так, и все, у нас второго этажа нет, это что, одноэтажный получается, да? А, ну, хорошо, да, ну, может быть. Ну, вот из того, что вижу, если это там супер какой-то экономный вариант, ну, наверное, да. По тому, как эта концепция интерьера представлена, а, вот первый этаж 114 метров, окей, второго этажа я пока не вижу. Ну хорошо, да, такой для эконом варианта вполне. Сколько такое стоить может, ну, наверное, 1015 20 за планировку и за подбор. Ну, я думаю, где-то в районе 30-40 тысяч можно брать с клиента за вот такой подбор, ну, вполне нормально, да. То есть, если вы внимательно это все подобрали еще мебель, да, под это дело и внимательно сделали какую-то базовую хотя бы комплектацию, какую-то базовую смету, ну, Давайте так, от 30 до 60 тысяч можно такой проект презентовать и предлагать. Если вы добавляете сюда еще где это купить, не просто картиночки, а где это купить, как это будет выглядеть, и может быть еще авторский надо туда добавить, ну примерно нормально вот такую цену. То есть в целом в итоге вы можете до 100 тысяч дойти, там с надзором или с чем-то, и в общем-то это выглядит неплохо. Еще раз говорю, что это не для всех клиентов, да, для многих будет такая подача непонятна, но для кого это понятно, и вы представляете и показываете, что это работает Я бы на вашем месте еще сделал было-стало То есть вот вы такое сделали, и уже у вас отфотканное готовое интерьер Потом в дальнейшем, да, я бы просто для презентации этой идеи И презентации, как эта тема работает, я бы показывал Вот мы запроектировали так, и вот готовая фоточка То есть не бойтесь, что у вас не будет визуализации Если вы уверены в своих силах то показывайте, как это сделано, допустим, для деревянных домов это абсолютно актуально, потому что стены мы передвинуть не можем, с планировкой мы работать там детально не можем, мы можем подбирать только здесь мебель и работать цветами. А если мы подбираем мебель и работаем цветами, то единственное, что правильно сделать, это вот как бы такие подачи сэкономить на визуализации там, 50 тысяч рублей, лучше 50 тысяч рублей и тратить там на чему-нибудь, там на какой-нибудь диван или еще что-то, если вы готовы в таком формате смотреть, как я представляю информацию. Если это так, то платить сюда и работать. В целом, мне очень понравилось. Желаю удачи с реализацией. И если вам хочется научиться делать дизайн, получить обратную связь, присылайте мне на разбор, приходите к нам учиться. Я обучаю дизайну интерьеров, обучаю бизнесу, как построить на этой теме. И также можете научиться комплектации. А также много остальных полезных видео смотрите на нашем канале. С вами был Станислав Орехов. Будем смотреть на другие планировки и другие решения в следующих видео. До встречи!